девочки всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и в этом видео как я и обещала мы с вами поговорим о планке планка это та деталь вязальной машины которую необходимо проверить в первую очередь если что-то с вашей машиной происходит вы не понимаете она отказывается вязать или вяжет плохо в общем фокус на планке должен быть постоянно в этом видео мы с вами узнаем где находится планка как ее достать из машины чтобы оценить ее состояние как ее полечить так скажем да все сейчас расскажу итак смотрите планка у нас находится вот в этом месте там внутри игольницы. Вот здесь у нее есть такой пластиковый хвостик и с другой стороны точно такой же. И сразу хочу вам показать, в каком случае вам нужно обратить внимание на планку. Во-первых, смотрите, я выдвинула иглы. Ну вот, вот эти хорошо зашли, а вот одна у меня иголочка не хочет обратно вставать. Вот в этом месте у меня, видите, сразу несколько иголок как будто бы застревают, не доходят до конца. Вот в этом случае однозначно нужна замена планочки. Еще посмотрите, если ваши иголки вот так двигаются, то есть на них можно играть как на пианино, видите, как будто клавиши туда-сюда. Точно так же, значит, планка пришла в негодность. Ее надо поменять. И вот он, вот этот вот пластиковый хвостик планки, про который я говорила. Видите, я нажимаю, и иголки тут ходуном ходят. Итак, чтобы поменять планку, нам с вами понадобится вот такая покрепче отвертка. Либо что-то похожее, плоское, крепкое. Отверткой мы упираемся вот в эту пластиковую планку и начинаем ее толкать. Все, насколько смогли, настолько протолкнули. Вот видите, с этой стороны вот она вышла из игольницы. И теперь уже мы ее сможем спокойно достать. И вот смотрите, что из себя представляет. Планка, пришедшая в негодность. То есть, понимаете, она прижимала иголки вот этими металлическими своими боками. А здесь должна быть поролоновая губка. То есть машина, как вы видели, когда я первое видео снимала, прошлое видео вернее, вы видели машина новая, машина упакованная, но со временем поролон просто разложился. и Вот сейчас это все выглядит вот так вот некрасиво. В общем, работать с такой планкой ни в коем случае нельзя. Итак, смотрите, если покупать готовую планку где-то в магазине, это будет очень дорого, поэтому мы просто заменим в планке поролон. Я беру вот такой поролон на Алиэкспресс. Сразу оговорюсь, если захотите использовать поролон, который идет для утепления окон, он там не такого качества. Я брала, пробовала, он совершенно не такой он у вас придет в пригодность, буквально, вернее, в непригодность буквально через неделю. Вот. Этот бывает с черными лентами, с белыми. Вот тут белая лента приклеена. Вот видите. Я брала 5 штук сразу же с запасом. Вот сейчас одну из них будем с вами приклеивать. Итак, для работы нам с вами понадобится планка, которую мы достали. Новый поролон, клей, у меня момент кристалл, отвертка, еще раз, смотрите, она какая удобная, сейчас покажу, как мы ее будем использовать, и вот такой тоненький скотч. Первым делом нам нужно удалить все старые, не знаю, как это назвать, старые вещи вот отсюда. Так, оторвали ленту. Теперь берем отвертку и вот так вот изнутри отверткой убираем все вот это вот все остатки поролона, которые вот в такое непонятное липкое что-то превратились. Всё, сейчас мы освобождаем всю металлическую полночку. Итак, смотрите, я очистила внутренности все и протерла спиртиком. У меня был дома спиртик. Но все до конца тут смыть просто, по-моему, невозможно. Теперь мы берем клей и наносим тонкий слой клея. На внутреннюю поверхность планочки перед тем как приклеивать поверхности друг к другу по инструкции у клея момента необходимо вы выдержать какое-то количество времени вот все я тут подождала немного и смотрите поролончик я буду подводить не вот в этом месте, да, где у нас пластиковая деталька заканчивается. А подведу его вот так. Смотрите, видите, то есть приклеиваться он будет вот отсюда. А здесь выведу вот такой хвостик. Примерно на уровне, где у нас начинается металлическая деталь. Вот видите, вот так. То есть вот я прикладываю, завожу туда внутрь поролон и приклеиваю по всей длине планочки смотрите внимательно лента должна быть сверху которая на поролон приклеена смотрите что у меня получилось со второй стороны то есть поролона здесь с запасом. И точно так же я обрезаю необходимую мне длину на том уровне, где заканчивается металлическая планочка. Что мы делаем дальше? Смотрите, здесь у нас идет пластиковая заглушка, да, и вот до этого места я подрезаю поролон вот так вот под уголком, как бы убираю здесь ее его толщину. Ножницы не хотят резать. Вот так. Все. Отправили, вернули, все обратно. Мы берем скотч и вот в этом месте, как раз вот где пластиковая заглушечка у нас проходит, вот это место нам нужно плотно прижать к планочке. Вот так. Вот так прибинтовали, зафиксировали все. Со второй стороны поступаем точно так же. Вот я толщину уже подрезала. Берем скотч и приматываем. Все, нам осталось вернуть планку на место. Теперь нам нужно с вами вставить планочку на место. И я еще раз обращаю внимание на то, насколько поролон должен выглядывать из металлической планочки. Теперь, чтобы вставить ее на место, нам понадобится линейка. Вот так, поролоном вниз. Планку немного завели в свое отверстие. Дальше она не хочет проходить. Мы с вами ей сейчас будем помогать. Вот здесь вот мы линеечкой нажимаем на иголки, опускаем их вниз, прижимаем к игольнице. И теперь у нас планочка спокойно начала заходить. Дальше передвигаемся по игольнице до самого конца и вот так вот по частям прижимаем иглы и заводим, проталкиваем планку до своего места. И теперь смотрите, планка стоит на месте, иголочки прижаты к игольнице. Смотрите, они уже не ходят ходуном, не играют как клавиши, да? Если мы их выдвигаем, кареточка у нас очень хорошо их подхватывает. А что такое? Сюда надо, да? Так. Вот так, вот смотрите, Видите, как все плавно и красиво стало? И я теперь иголочки задвигаю обратно, они все встают ровненько на свои места. То есть дело было у нас в планке. Если вы достали планку, что-то у вас с машиной случилось, да, вы достали планку, посмотрели, если толщина поролона достаточная, значит где-то неисправность в другом месте. Но первым делом мы смотрим с вами, конечно же, планку. Итак, мы с вами разобрали сегодня, что такое планка, где она находится, как ее достать из вязальной машины, как оценить, как переклеить в ней поролон, где взять этот поролон. Кстати, ссылочку на Алиэкспресс, где я беру такой поролон, я оставлю для вас в комментариях, так что вы пройдите внизу под видео, разверните описание и можете там приобрести для себя поролон для планок. Ну, у меня на сегодня все. Обязательно подпишитесь на канал. Будет еще много интересного. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!